Всем привет! С вами Наталья Лохмакова. И сегодня я хочу сделать обзор на новый проект, который называется «Олимп». Сейчас в последнее время очень много вопросов новички задают. Что за маркетинг здесь, вообще как здесь работать. Так вот, разберем подробнее, что к чему здесь. Проект мне этот понравился тем, что здесь уникальный маркетинг. Таких маркетингов я не встречал еще ни в каких проектах. Здесь <coughs> бинарная система, то есть под каждым человеком по два человека встает. Значит, если вы пригласили больше двух человек, они переливом попадают в вашу структуру под ваших приглашенных. Ну или под приглашенных, вашим высос вышестоящим. Итак, разберем подробнее немножко. Значит, регистрацию потом расскажу. Что за маркетинг здесь? Ну, маркетинг линейный, как я уже говорила, бинарный. Покупаем тариф. Здесь... Всего 5 тарифов самый дешевый называется ученик всего лишь 3 рубля вход и так покупаем первый уровень за 3 рубля и у нас в первый уровень встает допустим под вами два человека и вы получаете доход 52 рубля Значит, с каждого человека вам придет по 2,7 рубля. Дальше, когда вы покупаете второй уровень, а покупка уровня здесь происходит автоматически, вам не нужно ничего докупать, все здесь на автомате покупается, любые уровни. Поэтому, когда покупается у вас второй уровень за 5 рублей, к вам встает уже во вторую линию 4 человека и приносит вам доход 18 рублей то есть этих 18 рублей мы делим на 4 человека это получается 4 с половиной рубля с каждого человека приходит вам третий уровень также 15 рублей он стоит к вам встает в третью линию 8 человек и с них вы получаете доход 108 рублей ну, здесь 108 рублей, этих делим на 8 человек. Там получается где-то по 13,5 рублей. Это что касается тарифа ученик. Ну и так далее. Четвертый уровень также. 576 рублей делим на 16. И так далее. Так, есть <coughs> тариф студент. Он стоит 10 рублей. То же самое покупаете Тариф «Студент» за 10 рублей, у вас встает в первый уровень 2 человека, вы получаете с них доход 18 рублей. То есть 18 делим на 2, по 9 рублей вы получаете с каждого человека. Также переходите автоматом на второй уровень, покупаете его за 15 рублей, к вам встает 4 человека, с них вы получаете доход 54 рубля, то есть 54 делим на 4. И так далее. Третий уровень. 180 рублей доход. Делим на 8 человек. Так, какие еще есть у нас тарифы? Есть тариф выпускник, который стоит 50 рублей. Есть тариф учитель. 100 рублей вход. И есть тариф профессор. Здесь вход стоит 200 рублей. Уходить можно либо на все 5 сразу тарифов. Но здесь по желанию можно войти просто на один тариф ученик за 3 рубля. В общем, как вам будет угодно. Можете на два тарифа зайти на ученик и студент. Это всего лишь 13 рублей. Так, с тарифами немножко разобрались. Есть группа, ссылочка на группу, статистика проекта есть. Вот сейчас, допустим, активных пользователей 402, оборот проекта 24300 рублей. Итак, сейчас зайдем в личный кабинет. Я покажу, что там к чему. Вот личный кабинет. Значит, регистрацию самой уже показывать не буду. Покажу, как пополнять. Вот мы находимся в личном кабинете. Здесь есть мой баланс. Нажимаем пополнить баланс. Вводим необходимую сумму. Допустим, вы захотите зайти на два тарифа. Первый и второй. Нажимаем 13 рублей. Нажимаем пополнить. Здесь предложено несколько, много всяких платежных систем. Выбирайте любую. Например, Яндекс.Деньги. Так, прописывайте ваш имейл. Я не буду ничего писать. Нажимаете «Перейти к оплате» и оплачиваете. Дальше на балансе у вас отразится сумма, которую вы вводите. И потом находим тарифы. Вот они, тариф ученик, тариф студент, выпускник, учитель, профессор. Если вы активируете два тарифа, за 3 рубля и за 10 нажимаете сначала на тариф ученик активировать один раз. А то некоторые нажимают по несколько раз, деньги списываются. И тогда не хватает на следующий уровень. Нажимаем один раз на тариф ученик активировать на кнопочку. И один раз на тариф студент тоже нажимаем активировать. И таким образом у вас активируется два тарифа. Ну и что нужно дальше делать. Дальше приглашаем партнеров в проект. Реферальная ссылочка находится вот здесь в меню. Под словом реквизиты ваша реферальная ссылка. Вот. Так, еще важный момент. Заходим в меню редактировать профиль. Обязательно. Я напоминаю всегда своим партнерам, чтобы отредактировали свои данные, чтобы вас легко можно было найти потом. Значит, ставим аватар свой, фамилию, имя прописываем. Пол почему-то не меняется у меня. Так. Ну и социальные сети можно прописать. Так, отредактировали свои данные. Что еще здесь можно показать? Так, здесь отображается у нас под аватаром. Активировано тарифов 0. Если вы даже активировали несколько тарифов, и у вас стоит цифра 0, не пугайтесь. Это временно. Сайт еще дорабатывается, поэтому у всех пока стоит цифра ноль. Это не критично. Все будет со временем исправлено. Так, друзей. Друзей можно здесь добавлять. <coughs> Каким образом? Вот у нас есть колоночка последней операции. Вот я вам говорила, помните, там 2,7 рублей приходит за первый уровень. За второй 4,5 рубля. Вот у меня здесь есть такие суммы. Это значит вот мне приход... Вот мой логин Лохмакова. Я платила за первый уровень. логина успех сорок девять, семь рубля. Потом я оплачивала первый уровень логину Мадонна 9 рублей. Это уже в другом тарифе. Так, вот мне оплачивал логин Воль семьдесят восемь, семь рубля за первый уровень. Ну и так далее. Здесь все прописано. Так. И вот здесь на эти логины можно нажимать. Вот я нажимаю на логин. И попадаю в кабинет. Вот здесь написано «Вы отправили запрос». Это я отправила запрос в «Друзья» человеку. Здесь можно добавлять в «Друзья». Вы попадаете к нему в кабинет. Здесь можно даже посмотреть сколько у него заработано. Так. Что еще хотела показать? Здесь отображаются ваши рефералы. Вот у меня, допустим, 59 рефералов на данный момент. 843 визита по ссылке. Кураторы пока здесь не отображаются. Так, дальше. Заходим в транзакции, но здесь пополнение, выводы. Мы можем нажать пополнение. Вот у меня было два пополнения. Но не... не так интересно. Дальше заходим в рефералы. Заходим в рефералы. Здесь можно посмотреть список ваших рефералов. Вот список моих. Тут уже 6 страниц занимает. Так, можно посмотреть активных рефералов. Тоже вот список активных рефералов. Так... Её раз нажимаем на рефералы можно посмотреть реферальное дерево <coughs> то есть вот тарифы которые я купила допустим самый первый тариф <coughs> ученик здесь все отображается баланс сколько выведено реферальное дерево нажимаем вот это самое интересное Смотрим, вот мое реферальное дерево. Слева мой логин. Дальше идут два человека в первой линии. Их логины видно. Потом четыре человека во второй линии. 8 человек в третьей линии. Вот эти вот кружочки с логинами. Дальше идет 16 человек в четвертой линии. 32 человека в пятой. Там уже пошла у меня шестая, седьмая и восьмая уже открылась линия. Кстати, это все за три дня. Очень быстро растет структура. Так что успевайте запрыгнуть, пока еще проект только раскачивается. Сейчас очень хорошо идут люди. Тем более вход вообще копейки. Регистрируйтесь, не пожалейте. Так, ну что еще? Ну так можно каждый посмотреть тариф, который у вас куплен. Да, и еще. Здесь после третьего уровня выходят клоны. Клоны встают в слабые места. Там, где плохо развивается веточка, туда встает клон. Тем самым помогает равномерно заполнять структуру чтобы не было никаких перекосов поэтому здесь даже кто не работает тот тоже деньги получит этим мне понравился проект что здесь каждый заработает что-то так что приглашаю всех в свою структуру ссылочка на регистрацию будет в описании Пишите, у нас есть командный чат рабочий, добавлю вас в чат и будем работать вместе. С вами была Наталья Лохмакова, всем пока-пока, удачи в заработках.